Как работает фондовый рынок? Фондовый рынок – это кровеносная система современной экономики. Компании развивают свой бизнес, для этого им нужны инвестиции. Фондовый рынок – это инструмент, при помощи которого инвесторы могут оперативно направлять средства именно в те компании, которые наиболее эффективны и перспективны. Каждый современный человек сталкивается с понятиями фондового рынка, как минимум в новостях. Базовые знания об устройстве этой системы необходимы любому грамотному человеку. Тем более, что в цивилизованном обществе фондовый рынок – это не только занятие для специалистов. Это инструмент, которым пользуются обычные люди для управления своими деньгами. Так что такое эти акции, индексы и котировки, за которыми следят в новостях? Чтобы разобраться, для начала определим основные понятия – Фондовый рынок и ценные бумаги. А затем расскажем о концепции совместного владения компаниями, о том, что такое публичная акционерная компания, контрольные и блокирующие пакеты. Чтобы представлять себе работу фондового рынка, нужно знать, чем здесь торгуют, кто, где. И кто следит за соблюдением правил торговли. Сперва поговорим о товарах. Фондовый рынок еще называют рынком ценных бумаг. Ценные бумаги – это документы, подтверждающие различные права собственности и финансовые обязательства. Они бывают нескольких видов. Во-первых, акции. Акции – это документы, подтверждающие владение долей компании. В зависимости от прав владельца они бывают простые, их также называют обыкновенными, привилегированные, а также именные. Привилегированные акции так называются потому, что, грубо говоря, у их держателя есть привилегия не думать. В управлении компании такой акционер не участвует, а его дивиденды, то есть выплачиваемый по акциям доход, не зависят от прибыли компании. Второй вид ценных бумаг – «суррогаты акций». К ним можно отнести в первую очередь депозитарные расписки. Условно говоря, если иностранцам запрещено покупать акции стратегически важных компаний, то им продают не акции, а обязательства по этим акциям, которые хранятся в банке. Самые распространенные расписки – американские, АДР, и глобальные, ГДР. К суррогатам также относят конвертируемые облигации, которые так называются, потому что могут в будущем конвертироваться в нормальные акции. Третий вид ценных бумаг – производные. К ним относятся фьючерсы, опционы на акции и варанты. В этом случае торгуют не акциями как таковыми, а будущей прибылью или убытком, которая возникнет при изменении цены акций. Четвертый вид ценных бумаг – это государственные облигации и облигации предприятий. Таким образом, компании или правительство берут деньги в долг за фиксированные проценты. Еще один вид – депозитные изберегательные сертификаты. Наконец, существуют также векселя и чеки – обязательства выдать указанную сумму в указанное время. Фондовый рынок разделяется на рынок государственных ценных бумаг и рынок корпоративных ценных бумаг. Итак, мы перечислили, какие виды ценных бумаг торгуются на фондовом рынке. Доли в компаниях, связанные с этим права, возможности, обязательства, перспективы и доходы. Однако в основном инвесторы имеют дело с обычными акциями, привилегированными акциями и депозитарными расписками. Теперь обсудим, какие стороны участвуют в работе фондового рынка. В первую очередь это, собственно, инвесторы и имитенты. Имитентами называются предприятия и организации, выпускающие ценные бумаги для привлечения денежных ресурсов. Инвесторами называют юридических и физических лиц, обладающих свободными денежными средствами и желающих инвестировать эти средства в ценные бумаги. Основными работниками фондовой биржи являются финансовые посредники. Это брокеры и дилеры, которые обладают лицензиями на осуществление посреднических функций между имитентами и инвесторами. Брокеры выполняют поручения своих клиентов, получая комиссионные с проведенных сделок. Они лишь проводят сделки. Ценности клиента не оказываются в их руках. Деньги хранятся на биржевом счете, акции в депозитарии. Брокерами могут быть и отдельные лица, и организации. А люди, которые непосредственно участвуют в биржевой торговле, называются трейдерами. То есть трейдер может быть сотрудником фирмы-брокера. Участников торговли ценными бумагами еще называют быками и медведями. Эти жаргонные слова описывают не роль участника биржевой торговли, а его поведение. Быки рассчитывают на подъем цен, покупая акции для последующей продажи. Медведи, напротив, рассчитывают на падение. Они берут акции взаймы, чтобы продать их сейчас дороже, а потом, когда цены снизятся, выкупить их назад дешевле и, вернув, получить разницу в цене. Такой механизм называется короткой позиции и позволяет участникам рынка зарабатывать на понимании, куда двигается рынок. Неважно, растет он или падает. Брокеры, которые используют этот механизм, и называются медведями. Есть различные версии происхождения понятий «быки» и «медведи». Одни видят связь с идиомой «делить шкуру неубитого медведя». Она есть и по-английски. В самом деле, когда-то в Лондоне торговцы медвежьими шкурами продавали шкуры, которые еще не были добыты. Другие утверждают, что медведь давит добычу, а бык подбрасывает рогами. Третьи говорят, что сначала так называли крупные торговые семейства «берингс» и «булстротс». Ведь по-английски «медведь» – «бер», а «бык» – «бул». Трейдеры не обязательно должны находиться в одном большом зале, непрерывно звонить по телефону и что-то кричать, как это показывается в фильмах о бирже. Ценные бумаги продают через торговые системы, где сделки совершаются в электронном виде – Свои биржи и торговые системы есть в разных странах, в том числе и в России. Десять лет назад биржи безоговорочно лидировали по суммарным объемам сделок, но с развитием компьютерных технологий и интернета быстро растет значимость торговых систем. И биржи теперь тоже используют электронные системы торгов. Наконец, за работой фондового рынка наблюдают органы государственного регулирования и надзора. Такими органами являются Министерство финансов, Центральный банк, Федеральная служба по финансовым рынкам и некоторые другие. ФСФР России работает независимо от Министерства экономики и финансов. Она относится к числу немногих федеральных служб, находящихся в прямом подчинении правительству Российской Федерации. Участники фондового рынка тоже занимаются саморегулированием, организуя профессиональные объединения. Инвесторы могут получить на сайтах этих организаций много полезной информации. Работа фондового рынка обеспечивается и другими организациями, менее заметными. Консультационными фирмами, депозитариями, хранилищами акций, регистраторами, они ведут учет акций, расчетно-клиринговыми сетями. В наше время многие частные инвесторы сами управляют своими ценными бумагами с помощью интернет-технологий. С формальной точки зрения, с торговой площадкой все равно взаимодействует брокер, но программные системы автоматически и в реальном времени выполняют задания клиентов, оформленные через так называемые интернет-терминалы, программы или разделы сайтов, которые брокеры предоставляют своим клиентам. Там можно не только смотреть свои ресурсы и управлять ими, но и получать информацию о котировках, аналитические справки, финансовые новости. Для удобства оценки совокупной динамики фондового рынка существуют так называемые биржевые индексы. Они рассчитываются как отношение текущей цены акций к выбранным на какой-то момент базисным. И индекс такой называется базовым. Есть еще цепной индекс, когда считается отношение к предыдущей цене. Как правило, в расчет берутся цены акций некоторого количества, от 10 до 500, наиболее ликвидных компаний. В большинстве стран есть один или два основных индекса, подсчитываемых главными торговыми площадками. Эти индексы воспринимаются как индикатор состояния фондового рынка в этой стране. Существуют даже инструменты для инвесторов, позволяющие напрямую привязывать доходность своих вложений к росту биржевых индексов. Есть и независимые индексы, которые рассчитывают для себя крупные инвестиционные компании и аналитики. Старейшим влиятельным биржевым показателем как раз является американский индустриальный индекс Доу Джонса. А эта компания – издатель влиятельной финансовой газеты Wall Street Journal. В самый известный российский индекс РТС включены акции 50 компаний, наиболее весомые из которых «Газпром», Лукойл, «Рао ЕС», «Сбербанк», «Ростелеком», «Норильский никель», «МТС». В сентябре 2005 года...